Артема графа новый ролик. Ну, блядь. Мне хочется опустить... Ой, отпустить Артема графа. Говорочка по фрейду получается. Почему стримеры ненавидят Артема графа? Ой, блядь. рассудок, тупость. Стримеры ненавидят Артема графа. Потому что хуйню несешь. Вот помните вот эти прекрасные истории, как на самом деле Апекс э, не казино и как ему нужно кормить своих родителей. Ну, я же, я же стример, да, я стример. Смотрим, короче, нет, нет, ну, ну, не смотрите, а я буду смотреть. Да тихо, блять, давай заново. что у тебя есть две. От тебя все... да, тихо, тебя есть... Ой, на X2 само включилось. Таблетки. Одна красная. Съедая ее, ага. ты отписываешь от себя все угу. каналы, которые тебе интересны, поглощаешь только тексты. Нарезчикам на ютубе привет! Йоу, я только что пришел со своего района после жесткого забива. Сейчас мы будем смотреть Артема Графа и раскидывать его по фактам уже словесно. А до этого я раскидывал конкретно кулаками, сейчас будем мы его разносить речитативами. О контент и дурачков. Вторая же синяя. Это контент, который ты можешь смотреть на ютубе и твиче. При этом люди там трактуют грамотную позицию. Ну что? Определился с выбором. Сейчас я смотрю, типа есть какой-то Артем Граф. Простите, я просто ну, хочу. Слышь, Артем Граф, я сделал, да. Дорогой да. Артем Граф, ты постоянно пытаешься построить свой контент на какой-то типа хайповый. Ну, это факт. Это никто даже не отрицал, никто не спорил, но, блядь, извините меня, у меня главная претензия к Артему графа то, что он жесткая либирашка. Это первый момент. Вторая претензия это то, что он не посмотрел мой трек и клип про чебурашку. Это пиздец, как обидно. Я, сука, целый час делал трек, клип. нарезчики сейчас должны, вот, блядь, как-то его показать нахуй на экране чтобы посмотрели вы но вы все знаете этот, этот, этот, на твиче uh, он его не посмотрел третий момент в артеме графа то что apx не казино блять оказывается охуеть о давайте короче раз уж этот видос тоже будет смотреть на Ютубе, uh, uh, я сейчас вам покажу что такое ну не казино я рекламирую всего лишь режим crash. и вот это все я просто сейчас буду разъевать по факту. Смотрите, я зашел на AppX, где всего лишь у нас режим краш, где ничего страшного нету, как нам заявляют блогеры, которые это рекламируют. Вот, я зарегистрировался. И сразу же после регистрации я опускаюсь вниз. И тут вот такие вот интересные всякие штучки. Но ну, вы скажете, ну, блядь, ну какие-то игры, не знаю, вот рулетка какая". Давайте вот нажмем еще больше игр. И, ну, допустим, Lucky Cat, вот, демо. Подождем загрузочку. Продолжить. Я Артём Граф. Я рекламирую всего лишь режим краш. Сайт полностью честный. Выплачивает деньги. Ура, я поднял 25 фунт. Я, я Артем Граф. Мне нравится ну, покупать новые айфоны. Но, но мне в тот же момент нужно помочь родителям ну, жить. Вот. Апекс не наёбка. Апекс это не казино. Короче, это пиздец. Я не знаю. Вот для, у меня к нему вот четыре момента, которые у меня были неприятны. Все. Артемограф, я не посмотрел, да, у меня есть субъективная неприязнь э, к этому человеку У меня неприязни нет, у меня есть вопросы Я не знаю, возможно, вы это видео видели И многим людям интересно, почему меня хейтят практически большинство блогеров Действительно У вас есть чат-вопросы? Думаю, нет просто интересно, ты видел мои стримы? Артём я не верю! Я вчера это обсуждал с... И чё, это типа показатель, насколько у него охуенные стримы или что? То есть использование каких-то масок в снэп-камере это верх охуенности? Ну, блядь, сейчас вот маски как бы в снэп ни у кого не работают. Я посмотрел бы, как Артем Графс этой ситуации выкрутился. Что такое? Шикарно. Это площадка Twitch. Но, на самом деле она уже настоявшаяся. Тут есть как топы, которые вещают контент на огромную аудиторию, так и люди, которые считаются тут ветеранами. И ты представляешь, приходит парень, которому не нравятся эти регалии и современные амбиции твич стримера в русскоязычном сегменте. И он просто начинает орать, делать какие-то определенные эксперименты, вызывать у людей эмоции, и, конечно же, стримерам это не нравится. Почему? Почему? Не, с чего он взял, что это стримерам не нравится? С чего он взял, что именно это? То, что ты приходишь и видишь как резаная девочка, но. Ну... Как бы плохо абсолютно. Тут как бы, наверное, про человеческие какие-то факторы к тебе вопрос есть у других стримеров. Мне нравится, вот, когда на кровать что-то загадил споры, я это буду помнить всю свою жизнь. Какого внимания, так как это и есть единственное. Чел типа реально такой, ну так, такой сидит немного, потому что я помню, как он тогда на стримеров. Да, да, на кровать что там кровать надо убить за то, что он просто этот там с кем-то общается Меня хотел отпиздить на рибаттл вызывал. Ты представляешь, прошло уже столько времени, а они все поголовно помнят меня как человека, который сделал разоблачение на карабае. Я не понимаю, может быть у стримеров вшит какой-то определенный щип, потому что... Я буду помнить Артема Графа как рекламирующего казино и осуждающий, когда другие рекламируют казино. Вопросов к нему не было бы за рекламу казино, ну типа долбоеб и долбоеб. Но он же сидит, оправдывается, что нужно помочь родителям, но при этом смотрите, ребята, я купил себе новый iPhone. Все стримеры говноеды, никогда я плохой, потому что рекламит казино. Но я рекламирую АПХ, это все лишь и краш. Когда видят меня, все диктуют одну и ту же цитату. И при этом они даже не хотят констатировать факт, что я был прав. Спустя призму времени мои высказывания и мои мысли сбылись, и каравай скатился. Он сидит по КД, стремит казино, ему... Ай, какой же ты... Какой же ты лапочка, какой же ты миленький, какой же ты классненький! Ничего не интересно. Что, Ну бы коровай? Да, вот э, да коровая... Я, вот, я не знаю, что с ним стало. Смотри, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, и если у тебя есть тысячи рублей, то ты можешь сделать из нее пять. Перейдя по ссылке, загребил комментарий и попадаешь на сайт. Тут я зарабатываю деньги. На самом деле режимов множество, но самый прибыльный это крат. Партика там торчу на Мы можем здесь и купить поставить наши деньги. Я ставлю оуином тысячу, и убираю обязательно автостоп. Нажимаем играть. С вами также ставят другие люди. И теперь важно поймать хорошие кисти. Сука! Около питья, чтобы выбиться. Для не, я не буду это скипать, насладитесь этим полностью. Он то. Он буквально, буквально осуждает стримера за казино. Говорит, скатился, рекламирует казино. С 내가, на Никоглай пиздел, как рекламирующего казино, использовал этот аргумент. И сидит сразу же после этого хуярит, блять, сайт, казино. Так, наши деньги все выше и выше. Я Ябаху. Найс. <св göster> и вот так вот. Ну будет. насколько же ему похуй! Насколько же чилу похуй? Я его, я, я Я пытаюсь, я даю людям шанс. После нашего разговора с ним на стриме, он начал, когда вот эти видосы про Никоглай делать, вставлял туда белую рекламу. И я говорю, блядь, че, наконец-то нашел нормального рекламодателя. Что наконец-то все, ты уходишь, От вот этой чернухи. Он такой, да-да-да. Ну, я, он ничего не отвечал. Но ну, в целом, как будто вот наблюдалась такая тенденция, что белая реклама. Хуяк, блядь, и сразу же на тебе. Ну, блядь, ну человек не меняется. Был говноедом, остался говноедом нахуй, пытался перед ним как-то себя адекватным строить. Пытался его понять, блять, хоть в чем-то. Что тут понимать, блядь? Пиздец. Послушай, мой трек, будет? Бурашку. Слышь ты блядь, бурашка. Буквально за 10 секунд я с тысячи поднял 6. Ахуей! Ну, угодно вообще видишь сколько тут разных вариаций. А, я положу на банковскую карту, я выведу. Расскажи, пожалуйста. Не, может быть вы ну типа не поняли еще. Вот вообще типа не бум-бум, не шоколака. Я вот э, до этого как бы Апикс открывал э, у себя браузер, но сейчас я ровно перехожу по его ссылке. Вот сейчас мы опускаемся. Внимание, смотрите. Я перешел по ссылке, казино нету. То есть вот я опускаюсь, тут нету кнопки больше игр, тут нету вот этих вот слотов. Но мы буквально нажимаем войти. Мы нажимаем Нажимаем создать аккаунт, в один клик зарегистрироваться. Все, теперь мы опускаемся вниз, да закройся нахуй. И вот сразу у нас больше игр. И вот они у нас прикольные банан заблить всякие штуки. Я перешел по его ебучей ссылке. Сразу же после регистрации у тебя открывается казино ебаное. Все, нахуй, крутим слоты. да да блядь. Рекламирую, блядь, честные белые проекты. Йоу, я плохой, а потому что рекламируют казино. Какой-то стример скатился, потому что рекламирует казино. Но я, блядь, я Артем граф, я крутой. Тысячу, потому что на самом деле я хочу еще поиграть И нажимаем заказать выплату nice. Если ты не можешь эти деньги, на которые можно поиграть То начни с малого Вы группировка ВКонтакте Любой, кто сделает репост этой записи Получает халявный... А что он, ну, типа сразу не сказал Нету денег, чтобы поиграть Иди, укради Иди, своруй у мамы Иди, не знаю, ограбь кого-нибудь чтобы, ну, типа возьми в долг Чтоб поиграть на Апиксе, если нет денег 50 рублей Если этого тебе мало, то по моему промокоду Ты можешь получить плюс 10% на свой первый депозит Так что переходи по ссылке Как, как этот человек может осуждать э, других за рекламу казино? Вообще, в принципе, упоминать казино Как негативное качество в других человек Вот как? Объясните мне, пожалуйста Он постоянно говорит, как кто-то плохой Потому что рекламирует казино Постоянно! При мне, блядь, про Никоглая Про вот этого стримера, которого мы смотрели Всегда! Но тут же сам, блядь Как, как, как? Закреплен комментарии и выигрывать деньги Кажется, еще одна проблема, то что люди боятся коллабораций. Они боятся сталкиваться лоб в лоб с неизвестностью. С людьми, которых они не знаю. один Let's go. Let's go. Но no, no. на своих стримах хочу делать шоу, и поэтому я постоянно залетаю к стримерам, блогерам, с ними общаюсь и вызываю их на разные баталии, дуэли и тому подобное. А стримеры воспринимают это какая-то агрессия. Я как бы, я прихожу на их... Да! Да, сука! Первое, что он сказал мне, когда... Ну, он, он, короче, мы я стримил, он стримил, я смотрел его ролик, он во время своего стрима такой типа... Ой-ой-ой-ой-ой, что там Фиспект э, про меня сказал? Да, он, скорее всего, засыпайте. Я говорю, я сижу и говорю, блядь, я не засу, я на него там сабнулся, чтобы он заметил, я не засу, мне ну типа я не очкошник, пошли и первое первое, что он сделал, во-первых, обвинил меня, что я очкошник, хотя я не очкошник, но это похуй, пропустим, это минус ноль, скажем так. Но первое, что он сделал, когда я согласился, так это сразу же включил вот этого, я блять разъебу тебя, да я блять мессия нахуй всего, гоноррбатал, я тебя выебу, посмотри на мою базуку и вот это все. Первое, что он сделал, сразу же проявил ко мне агрессию. Вот он говорит, все воспринимай как агрессию, ты предлагаешь мне набить ебальник с нулевой секунды, да как это не воспринимать как их территорию. А мне важна экспрессия. Я понимаю, что зрителю нужен контент. В Тиктоке ты налагал, потому что в моем обращении была высказана лояльная позиция по отношению к украинцам, для чего созданы войны И как люди, большие люди, кабинет, этим оперируют. А ты как всегда перевернул и мой Я полностью смотрел этот стрим. Полностью. Скажем так, э, Артем Граф жестко обосрался. Ну, не обосрался, ну как? Короче, понятное дело, что Коленька дурачок, но Артем граф э, велся на его провокации. И, и это плохо. Э, когда зашел маразм, маразм показал, как нужно делать. Просто на все вот эти выходки никогда Он просто сидел и игнорировал. Он просто сидел молча. А потом, когда Коля его спрашивает, что ты молчишь, он, он, он просто повторяет вопрос, который он до этого задавал. Все. Максимально адекватно, маразм себе вел а, Артем Граф почему-то велся на провокации. И, да, и даже маразм еще подмечал это, что типа, бля, чё ты и сидишь и из себя клоу настроишь сейчас. Что это за хуйня, типа? А он это выставляет как победу над Никоглаем. Такая, победа, знаешь. Вот информационная война полностью провалилась. Полностью. Ну да, орать, круто. Смотрите, он орет. Значит, он прав. И знаешь, еще более смешно потом видеть эти комментарии у себя в ВКонтакте или в других мессенджерах, где они пишут, что они были чем-то заняты. Я же прекрасно... Да, хотел. Я топовую историю рассказывал. В майн хотел по VP1 на один на алмазных мечах. Я на Незритовых уже играю, Чел. Да не на любую вижу, как... Это переписка с пятеркой, да? Круто. читайте чат, вы видите то, что они спамят, давайте сделаем что-то. Но зачем вот это лицемерие, я просто не понимаю. Я этого искренне не понимаю. Мне кажется, просто люди еще не готовы к такому контенту. Они привыкли к стабильности. А знаешь, э, вот знаете, какая самая большая проблема э, Артема Графа? Когда он только начинал стримить, когда он только начинал вести YouTube канал он спрашивал у меня в личке советы по поводу чата твича. Я ему ответил как-то, типа, это стандартная твичка, э, стандартный чат. Но, когда вот сейчас у него начали резко подниматься просмотры, он просто не отвечает мне на сообщения. Э, как будто он их не видит, возможно, но как-то вот с пятеркой же он нашел среди кучи переписок, вот именно пятерку почему-то же он нашел, всех же находит, но почему-то у вот меня сразу же, как вот этот вот Никоглая вот эта вся хуйня, 1300 онлайна, все, Теперь, блять, ну кто такой Фиспект? У него всего 400 человек сидит, или сколько, я, честно говоря, не знаю, 459. Кто он такой? Нахуй ему отвечать? Хотя он у меня спрашивал вопрос: а, типа: а сколько ты получаешь там за видос? В принципе, мне какие-то советы спрашивал, я ему отвечал. Но как только, скажем, я так стал невыгоден ему, все. Казино постримить, запустить рулеточку, посетить, выиграть. Казино пей -пей -пей -пей -пей. постримить. Ну, казино порекламировать это как бы нормально, вот постримить это уже плохо, по его мнению. И тут при кем приходит чел, который просто все меняет. Сейчас идет примерно второй месяц моих плотных стримов и с нулевого канала... Да, меня... и с нулевого канала только за счет Никоглая ты поднялся до 1100 онлайна. Молодец. Коля поделился своей аудиторией. Уже 27 тысяч подписчиков. А у меня не было, есть еще конфликтов на твиче ни одного, блять. Но у меня сидит вот 450 человек сейчас. Я ни с кем не конфликтовал. Сейчас я с ним не конфликтую. Это игра в одни ворота. Просто вот я пытался что-то там с ним э, что-то ему пог поговорить, дать ему шанс подумать, что он нормальный человек. Но что-то как-то не очень. онлайн Вырос. Проснулся. Вот график. Изначально началось онлайн в 283, потом 503, сейчас уже угу. 730. АВГ. АВГ. Спасибо, Коля. Это Скажи, мы все знаем, кого благодарить, как бы. знаете сколько у тебя людей? Войти, я пока на 387 месяце. седьмом месте. За два месяца это неплохие показатели. Вот мои онлайны. Ну что это за типа, блядь? Смотрите, какой я охуенный, классный пиздатый, блядь, сосите мне за лупу. Что, для чего это, типа? Посмотрите, я стал популярным. Да ты все равно не рукопожатный, блядь. Всем похуй на твое количество онлайна, пока ты вот ты. Видишь, изначально было по 500, потом по 1000, потом резко 1500, потом резко 5,8, 1800. То есть сейчас АВГ примерно около 1000. И за два месяца это хороший результат. Я ни в коем случае не рефлексирую, говоря, какой я там классный, я самый лучший, подписывайтесь. Нет, именно это ты и делаешь. Вот именно это ты и делаешь. Все равно он, он может сколько угодно вот так вот ходить ворху до около, но... Он, он просто. вот мне, мне такое ощущение, опять же, я просто, блядь, палкой в небо кидаю, нахуй, он будет рано или поздно просто не рукопожатным. Вот с этими вот этими прикольчиками, переобувочками, когда казино хорошо, когда казино плохо, когда вот это вот как только было выгодно, так сразу, офиспект физпект, как сразу онлайн поднялся, так кто такой фиспект, Буду его игнорировать. Но это я чисто про себя какой-то, я уверен, есть куча разных историй с другими стримерами. Опять же, я не, не в курсе, что там история за ВК-коины, блять, у него, не в курсе, что за история вот с этим стримером, то, что сейчас вот в начале было, который сейчас казино и стримит. Вообще не в курсе много чего, но я чисто вижу по себе и то, что происходит сейчас вот с Никоглаем. Откуда он аудиторию берет и что вот это тут происходит. Хотя, да, говорю, подписывайтесь. Я просто вижу конвертацию своего опыта в просмотре и отзывы от зрителей. Я слишком там... Ты крутой, ты молодец. Ты реально прав. Ты зиба Никоглая. В этом дерьме. Я снимаю ролики уже очень давно, у меня было множество каналов, было множество взлетов и падений, и сейчас я понимаю, что нужно сделать, и к чему я хочу действительно прийти. А планы... Обсасывать дальше Колю? А что? Мне просто интересно, а что будет, когда закончится Коля? просто скатится Никогла и получается все, и Артем Граф тоже. Этот год реально наполеонский. Возможно, ты узнал обо мне после стрима Иванга и Никоглая. Я понимаю, что было много Эдитов, обнареда, когда он ТикТок. и на самом деле я не чувствую, потому что ты узнаешь обо мне после такого инфоповода, и не чекаешь даже то, что я снимал до этого. Послушай меня внимательно. Мы чекали. Мы разбирались мы мы хоть немножечко знаем я могу считать себя ну типа олдом um. mm? понимаю что просмотры и деньги это классно но я настолько давно в этом что мне уже это не интересно. я не получаю удовольствие но рекламу apx ставлю. я прошел можно за падений, и сейчас меня это не завлекает а вот что мне действительно доставляет удовольствие так это желание будет слышным я очень горю когда стримеры и блогеры меня не считают и когда слушают переходить по ссылке в описании на apx я получаю от этого максимум энергии, и это меня подпитывает. Поэтому пока вы меня хейтите, ваша агрессия — это мое топливо. Артем Граф такой же, кстати, челик, странный. Он э, пытается, пытается и пытался всю жизнь поднять свою медику только на хейте других людей. Я не помню, чтобы он делал что-то сам. Он просто только закрылся. Засерял... Ну да, пытался. Вот даже со мной. Ну, такая вообще микро хуйня, вообще неважно, не, вот просто залупа какая-то. Но он пытался меня вывести на агрессию, на конфликт. То есть без каких-либо причин, с нулевой секунды я для него какой-то не такой. Нужно отпиздить, отхуярить, горы батл, госсориться. То есть, не было э, контекста. Давай попиздим. Был вот именно контекст, давай посремся. Я да, по-моему, засирал. Уважаемый Вадим Эвилон Все ролики, которые есть на канале, я сделал сам. У меня нет какой-то команды. Я от сценария до публикации. Ролика. Нажимаю конечную кнопку публиковать, занимаюсь всем. Жесть! Окей, я понимаю, в эти слова ты вкладывал иной посыл, но критика это тоже контент. Тут легко обосраться и потерять репутацию. А я же просто высказываю свое мнение. Популярное мнение, ну пусть будет клоуна. Если бы весь мир разговаривал так же пафосно, как он, я думал, что у нас бы просто, ну, фантализово. Я уже говорил, что Мазелов красавчик. В очередной раз в этом убеждаюсь, потому что я и вам уже сколько раз говорил то, что. Вот это вот пафосная речь, как будто он сейчас что-то жестко нагоняет. Хочется на полтора ставить постоянно. Мы, мы не можем смотреть уже с вами меньше чем полтора х. Скоро на 2 х будем ставить, потому что привыкли к полтора. Вот это количество. Илья, прости меня, может быть я для тебя открою секрет, но я общаюсь так, как мне это удобно. Возможно, тебя спугнул мой лексикон. А меня почему не вставил в ролик, а? У меня слишком маленький онлайн. Ведь я к тебе точно такие же претензии говорил. То, что тебя невозможно слушать. И ты слишком драматизируешь. И слишком нагоняешь беду. То есть, Мазелов. Его да. Его нужно упоминать. Но Физпек? не не не не, не. Зачем давать человеку рекламу с онлайном? Да я хуй знает, сколько у меня сейчас онлайна. Я чисто сижу, пока его хуярю, блядь. Давайте чекнем. Миллиард, Да. Где 450 Зачем давать пиар мне, действительно Спаси, Это же меньше, чем у меня Нужно только вот более популярных упоминать Ну, блять, ну это типичные, нахуй, вот эти вот подсосники <как> Буквально до, до вот всей этой хуйни Когда у нас с ним онлайн был одинаковым Ему был смысл ко мне идти, что-то говорить А тут, не, э, клип смотреть не буду Не упоминать не буду, ничего не буду Хотя, мои претензии были точно такие же И причем, мои претензии были к тебе не каким-то клипом, Мазелова А конкретно в диалоге с тобой я, я не к тому, что я хочу, чтобы меня вставили Или, блядь, почему меня не упомянули Нет, просто видно, ну, на что он работает Побольше популярных челов задеть Побольше какого-то негативчика, обсуждений Вот этого всего Хуй несешь, аргументированно Спасибо за комментарий большое, подписчик Сидящие термины Может мне такие же ролики снимать, это же просто Ну смотри 218 тысяч просмотров он просто лежа на кровати себе 218 тысяч просмотров Он даже это как-то ну, я не знаю к чему я это говорю но просто вот он, поняли а конечно просто а еще проще быть батл рэпером да да относительно просто он просто лежит на кровати получает 218 тысяч просмотров а ты стараешься тут что то вот нам рассказываешь потом резко перейти на стримерскую карьеру познакомиться это выглядит так как будто ты хочешь подсосаться к Артему Графу? Фу. Не, ну смотри, я, может быть, и хотел кому-то подсосаться, но мне Артем Граф уже... Для меня уже не рукопожатный, чтобы ты понимал. То есть это человек... Ну, понятно, что Коленька там более уже ёбнутый, но подсосаться... Я, я бы, может быть, и хотел подсосаться, но, блядь, каким способом, интересно? То есть сейчас, рассказывая вам, как он меня не вставил, я хочу подсосаться к нему. То есть я же наоборот, типа, больше нагоняю суеты. То есть я как бы, ну, не буду с ним дружить после таких слов однозначно. Или подсосаться к чему? Если вот, ну, все, что я сейчас говорю, всю эту реакцию, все вот этот ролик, э, это то, что, ну, типа, не, ну, он дурачок, он долбоеб. И ты говоришь, я хочу к нему подсосаться. Интересно, каким образом? Или кому подсосаться? Не совсем понимаю. С братишки просто ну типа я, я констатирую факт что его просто невыгодно сейчас с менее популярными людьми я же не говорю что я там типа какой-то популярный или всякое такое нет я у меня сейчас меньше просмотров чем у него да. И что? Ну, как бы в этом идет речь, что ему сейчас невыгодно. Как, в каком контексте я еще должен об этом рассказать, то, что он подсасывается? Ну, частный пример привести со мной. складом стрелять безуспешно, но после какого-то определенного снизарения... Он подумает, что ты хочешь попасть к нему в видос. Ну, нет. Ну, если попаду, окей, не попаду, похуй. Вообще капитально похуй. У меня нету такой цели однозначно. Просто я хотел, ну, вам рассказать то, что вот он... И более популярным пытается сам присосаться, а ты пытаешься меня в этом винить? Не, ты весьма заинтересовался каналом Гван и полностью перенял его стилистику, общение, да даже игры. Ты играешь в те же игры, что он. Ты общаешься так, так же, как он. Ты говоришь так же, как он. Это, конечно же, гораздо проще. Но при всем этом я отношусь к каждому стримеру с уважением. Я понимаю. Я просто на этом моменте можно промолчу? Вы и так все поняли. Я что это люди, которые проделали огромную работу и поглотили тонны часов для того, чтобы достигнуть своего пика и mm -hmm. своей популярности. Это мои коллеги. И меня с ними объединяет площадка, работа и, возможно, mm -hmm. а, какие-то скрепы стримерские. Я mm -hmm. очень благодарен всем тем, кто со мной с самого начала и видел меня как в говне, так и в говнище. Спасибо, что верите в меня и подписываетесь. Вот это говно-говнище. Вот это вот, это, ну, типа, говно-говнище. Человек так плохо живет... Выживает. В каком-то бородатом году на бородатую камеру снимает, фотографирует себя. Ну что это такое, блядь? Это... Если я сейчас просто свои детские фотки с плохим качеством камеры покажу, это значит, тоже я колоссально-дравственно страдал или что? На моей социальной сети всех обнял. Увидимся на трансляции. Ой. <шиф> все Артем на вчерашнем стриме, он и я видел, ну да. Я и говорила, что на самом деле Артем ну я удивлена, насколько он... у него речь. Мне, я даже э, не могу вот выразить, э, насколько... Мне жалко о, эту мой, женщину. Он пердированный человек, по нему. А И тут сидит... Мне, мне жалко эту женщину, мне жалко, <laughs> в принципе. Понимаете? Тут, тут может показаться, что вот я такой типа хуевый, ху как-то сейчас сам пытаюсь нагонять но тут нужно как бы больше ознакомиться с тем, что вот с моим диалогом с ним просто нарезки посмотреть, чтобы понимать, к чему претензии. Да, и еще, может быть, кому-то интересно, вот есть условно Никоглай, есть Артем Граф, и вот, вот этот тут экстрим, кто прав? Ну, прав Артем Граф, просто на фоне Никоглая он выглядел побитым, то есть Никоглай умело смог манипулировать и провоцировать Артема Графа из-за этого, но он не выглядит выигрышно Понятное дело, что на него каких-то больше аргументов, там правда и вот это все, но выглядит он явно не выигрышно А Моразм красавчик, все, что могу сказать На Ваню жалко скурился